Кстати, и сегодня у нас будет обзор на очень популярную игру эта игра взорвала Twitch, она взорвала youtube она сорвала все сервисы кажется э -э даже соцсетей это реально говорю эта игра просто бомба вы сейчас думаете о какой же я сейчас игре говорю это игра про будущее вы не можете угадать может какой то новый DLCX может Destiny нет конечно же это Киберпанк 2077 это самая кажется будет лучшая игра. Ставроньку. And I'm a big dreamer. Как только мы начинаем играть, мы замечаем редактор персонажа. Что такое редактор, вы уже сами знаете, и у нас есть всегда выбор, играть либо за мужской пол, либо за женский. Но, как всегда, разработчики посчитали играть за женский пол, что полностью я с ними и согласен. Представьте себе, вы будете играть за мужской пол? Я, нет, я ничего не имею против мужского пола, сразу говорю, я... я с... Короче, я из за мужской, из за женский пол, я страть, серьезно. За женский пол, потому что, например, вы лучше будете смотреть на женского персонажа, на его задней части, там, за ее как она там. Короче, вы поняли, короче, будет эротика женская, вы поймете, что это вам понравится, потому что это будет классно. А на мужика ну, так пусть бабы смотрят, но не мы, конечно. Так что в редакторе персонажа нам предоставляется полная кастомизация нашего персонажа, начиная с лица и заканчивая там не знаю пятками ногами не знаю чем заканчивается но короче заканчивается полностью Потом мы как понимаем у нас идет уже диплой про девушку, да и у нас идет сразу задание. Задание у нас идет, какую спасти какую-то девушку. Мы приходим с нашим Джеком. Я Джеки, кажется, вы так правильно зовут. Это один из, как я понимаю, главных героев Киберпанк э -э -э тоже. Мы приходим какую-то, как говорится, притон, и мы должны спасти какую-то девушку. Мы убиваем какого-то, какого-то мудака ванной. При помощи пистолета мы его убили, все хорошо. Мы такое ладно пойдем ее забирать искать и вдруг на нас начинается перестрел просто истинно «пам-пам», начинается пам -пам, перестрелку только думаю что делать что делать но наша главная героиня калтик лекцию не знаю по моему замедление времени кажется что я. было это такое white break white break короче было замедление времени и из-за этого наши персонажи выживают они отходят, и что потом мы замечаем, самое главное, разрушаемость. Вау, это просто вау, разрушаемость сразу же. Там стоят такие две колонны, и они просто вот ломаются. Вот, вот это просто найс, nice. это мне прям понравилось, просто вау. Мы убиваем этого NPC и спокойно пойдем спасать девушку. Мы убираем какую то мужскую труп, достаем жен... эту девушку, мы там ее потом вкаливаем адреналин, чтобы она не брала, и отдаем их пункт. Вообще, что я предохерел, скажу сразу же, почему врачи, во-первых, с пулеметами, это что-то удивительное, почему. У наших нету сейчас пулеметов, в Америке даже пулеметов, у врачей нету, и фельдшеров, тем более. Почему у них есть, ну, понятно, что будущее, я так и скажу. Это все будущее, это вообще просто. Ну, короче, как говорится, будущее может и у нас появиться, потому что будущее, конечно же. Забирают эту девушку, и потом заканчивается это задание. Потом начинается у нас утро, то, что наш главный персонаж наш встает, умывается, там что-то пьет какие-то энергетики такие, мы такие, ладно, посмотрим. И потом начинается самый-самый сок. Вы не представляете, это открытый мир. Знаете, как будто я попал прямо в DIOS X Mickey Divided, кажется, так, или Human Revolution. Это просто открытый мир, там говорят о всем угодно, еще хотят, и стреляют, и убивают, и грабят, все что угодно. Чисто открытый мир. Но, скажу сразу но. Помните, когда вышла Deus Ex, она не была, говорит, будет полный свободный мир. Есть некоторые локации, которые просто закрыты, куда ты не сможешь попасть, никаким херм. Я думаю, что Киберпанк такого даст на полную возможность проходить в любые дома, хоть их надо взламывать, там не знаю, начиная со злом и заканчивая там любым действием, что хоть выбивает дверь, хоть там что-то выламывать, не знаю, что угодно делаю, но самое главное, чтобы просто посмотреть, что находится в квартире, чтобы следовать, там найти какие-то записки, найти какие-то там денежки типа кредитов и прочего. Так что это будет прям прекрасно. Потом у нас начинается аугментация. Аугментация, если кто не знает, это имплант. Типа импланты на руки, импланты на любую часть тела, заканчивая ногами, руками, туловищем, сердцем, все что угодно. Но я потом завещаю, есть кибер. Протест глаза. То есть глаз все видит. киберпротез руки. То, что э, дало нашему персонажу возможность знать, сколько у нас патронов. Ну, типа, через руку ты узнаешь, сколько патронов. Это вообще просто нон-смыкание дивана. Дэнсекс просто отдыхает после этого. Это вау. Мне просто... Не знаю, что сказать после этого. Ну, и после этого у нас начинаются гонки. Типа, мы должны какого-то какого человека завалить. Это класс. Там просто значит, ты садишься в машину, ты едешь своим вот этим Джеком, ты с ним садишься в машину, ешь с другими людьми. Начинается перестрелка. Ну, что мне непонятно, что... Почему-то нам сразу же не показали вид от третьего лица, потому что как в Геральте там был третье лицо, не было первого лица, было просто третье лицо. Но я надеюсь, что будет третье лицо, потому что игра будет комфортнее выглядеть, не только от первого лица, но и от третьего. И это просто нонсенс. NPC, типа боты, как этот персонаж другой, он берет за руль, он держит руль, ведет наш, а мы такие спокойно стреляем, разрушаемость просто там вот. Колоссальная. Мы прострелили шину, она сворачивала вот таким, прям как настоящая машина. Она прям начинает сворачиваться, типа сворачивать влево. И просто с какой-то столкновением идет. И потом нам показывают сцену э, от третьего лица. Типа машину от третьего лица. Все показывают это, я говорю, классы. Почему только нельзя было сделать это раньше? вот Непонятно. Почему не надо было показывать первого лица, почему нельзя было третьего. там, Что-то очень непонятно. Но это не еще. Еще там будут враги, которые чистый кибер. Прям вот это будут боссы. Самое главное, что я вот очень для себя заметил, что киберпанк. Взял, взяла прям вот три игры сразу Это начиная Destiny 2 Блин, Deus Exus Michael Divided И конечно же заканчивая Бегущий полезный это фильм Кто не смотрел, посмотрите, советую Или про сериал Призрак в доспехах такой прикольный аниме есть, так что посмотрите тоже Так что, короче, сразу говорю Она впитала самое лучшее от Трёх этих игр, потому что игры, сразу говорю, они были красивыми, по начиная от графона, как говорю я, и заканчивая анимацией персонажа. Это самое главное, потому что, как вы помните, в Mass Effect Andromeda было типа вот такого. Сами понимаете, это страшно. Очень страшно. Ну и, короче, я хочу сказать, то, что киберпанк... Это самая лучшая будет игра за всю за весь год, не знаю, вот за всю жизнь. Потому что, видимо, как мы помним, самая продаваемая. Сейчас ее все играют, все стримят, потому что это самая прикольная игра. Квеста прикольная. Там и дополнение вышло, типа Кровь, Вино и Каменное Сердце. Понравилось, потому что почему? Сюжет, анимация лица, озвучка. И самое главное, что механика. Это и Киберпанк. Ну, озвучку пока еще рано говорить, потому что нам не дали русскую озвучку послушать, но я думаю, что она тоже будет хорошая, потому что CD Project это самые хорошие люди, потому что они делают офигенные игры и им можно довериться. Так что говорю, Киберпанк самая лучшая будет игра. Так что подписывайтесь на мой канал, нажимайте на этот колокольчик и ставьте лайки А, а также я оставлю вам ссылочки на два трейлера внизу и геймплейную составляющую. Ну что ж, с вами был Тимур Лайв, всем удачи и пока-пока!